Психолог, и мы сегодня сильно будем говорить о самооценке. Прежде, прежде, чем я начну, а мне, кстати, не дали в руки ту штучку, которой я должна. Вот. Прежде чем я начну, хочу спросить у зала, как часто вы в интернете встречаете э, понятие самооценка в интернете, всякие статьи. Поднимите руку, вот кто встречал понятие самооценка в интернете. Кто читал эти статьи? Ну так, для любопытства, чтобы знать, что там разбирали. А кто после этого хотя бы у Википедии спрашивал, что же на самом деле значит это понятие? Таких, таких людей действительно очень мало, и в основном люди верят тому, что пишут эти статьи. Я вот тоже прочитала несколько статей, они были абсолютно бредовыми для меня. Я уже начала задумываться, может, я чего-то не понимаю. И я сделала какой-то анализ в литературе. И сегодня я хочу с вами поговорить о самооценке. Что это такое, как она формируется, для чего нам нужна самооценка и какие пути повышения самооценки есть, что работает, что не работает. И я предлагаю вам пройти тест на самооценку. У нас, да, у нас есть справа самые умные, слева самые глупые. Определите себя на этой линии. Скорее всего, Вы выбрали где-то э, место либо посередине, либо ближе к самым умным. Как я это определила, Как э, говорят ключи теста, что люди, находящиеся в адекватном состоянии, выбирают именно это расположение. Удивительно, что э, крайнюю правую точку самых умных выбирают люди либо слабоумные, либо находящиеся в наркотическом опьянении. Самый глупый обычно выбирают люди, которые находятся в такой, в депрессии. И с этого я начну свой рассказ. Самооценка. Это субъективное, меняющееся на протяжении всей жизни, некоторое оценочное представление о себе, о наших действиях и поступках. Самооценка нам нужна для двух важных вещей. Она выполняет две важные функции. Первая, это эффективная деятельность. Вторая, это это развитие личности в целом. Чтобы эти две функции выполнялись, самооценка должна быть устойчива и гибко одновременно. Как это устойчива самооценка? Ну, например, я пишу статьи на один сайт, и мне часто пишут всякие комментарии, и, например, встречают, мне не нравится ваша статья. Ну, ок, бывает. Если у меня самооценка достаточно устойчива, я могу пережить этот момент. У людей, у которых неустойчива самооценка, они на такой... Злобные комментарии могут обидеться, сесть, поплакать, решить, что они говно, ихняя статья говно, и больше не писать статьи. Также очень важна эта гибкость самооценки. Что это такое гибкость? Это когда вы принимаете в расчет информацию, которая поступает извне. Но это когда мне пишут, например, объективную критику, там. добавьте хорошую статья, добавьте сюда примеров. Или у вас орфографические ошибки, что у меня действительно бывает в моих статьях. Ну вот так вот. И я так осмотрю, говорю, угу, действительно, это важно для моего развития учесть эти ошибки. И это и является гибкостью самооценки. Теперь я хочу поговорить о том, как формируется самооценка. По Бенсу она формируется в трех важных моментах. Первое. Это э, совпадение «я реально с «я идеальным». Второе – это мое представление о том, что думают обо мне другим. И третье – это список моих побед и неудач. Э, Генри Олфорд говорил, что «я образ» э, у ребенка формируется в районе 5-6 лет. Это уже то время, когда ребенок начинает понимать, что от него хотят другие люди, как они его видят, как он, как он представляет себя в окружении этих людей. И тогда формируется наше ⁇ я реально ⁇ и ⁇ я идеально ⁇ Получается, нашим ⁇ я реальным ⁇ будет это то, какими словами, характеристиками описывают наш, наша мама, мама, папа, бабушка, учительница в школе. Если ребенку часто и повторят, например, что ты неряха, ну, ребенок запомнит, окей, ну, я неряха. Ребенок делает какие-то действия, он не понимает, какие действия он делает, и взрослые их называют. И он тогда узнает о себе, о, что он и кто он. Я идеально, еще хуже, потому что это идеальное представление о ребенке его мамы, его папы, бабушки, учителей, которые наделяют этими идеалистическими какие-то фантазии своего ребенка. Например, она говорит, мама, вот Сашенька молодец, Сашенька аккуратная. И ребенок уже понимает, ага, хорошо быть аккуратной. Если я буду аккурат, мама будет меня любить. Базовая потребность ребенка это быть принятым и любимым. Поэтому ребенок будет, естественно, стремиться к я идеальному. Как на нас влияет, родители влияют родители, влияет то... Те представления родителей о нас очень хорошо показаны в исследовании Джакобс Эклс. В девяносто втором году было проведено, там было две группы детей, две группы мам. Первая группа мам, они считали, что у них было столько убеждения, что их дочери не способны к математике. У второй группы мам такого не было, они считали, что их дочери вполне могут справиться с математикой, и... Результаты, естественно, были ожидаемы. У первой группы мам, там все дочери были не способны к математике. Они считали, что они были неспособны к математике. Все дело в том, что когда человек считает, что он не способен к математике, он не прилагает усилий, чтобы что-то сделать. Он просто остается вне действия. Он говорит, я не способен, и не будет ничего делать для этого, чтобы хоть как-то доказать обратное. Поэтому это очень важно, о то, том, как на нас влияют родители. Ну, родители, хорошо, они все-таки с нами живут всю жизнь, это такое более мощное, эффект на нас все действия оказывают. Но следующий эксперимент показывает, что также достаточно ужасно нас влияют и другие значимые взрослые, например, учителя. Был проведен эксперимент в 1939 году, он называется «Чудовищный», он был проведен на 22 детях-сиротах, и это действительно страшный эксперимент. Было, было две группы детей, первую группу детей их хвалили, если они говорили что-либо правильное. Вторую группу детей их унижали, если они говорили вообще хоть, хоть что-то неправильно, хоть какие-то слова. Даже если эти дети говорили правильно слова, их все равно называли заиками. Нужно сказать, что до этого эксперимента все дети были психологически здоровыми. Ни у кого не было нарушения речи. Но после эксперимента в группе во второй, над детьми, которыми издевались и унижали, у них у всех были проблемы с психическим здоровьем, и большинство из них до конца жизни остались заиками. На самом деле наша самооценка, это действительно очень сложный э, психический феномен. Туда кроме идеальных образов наших родителей, учителей, туда еще также войдут и э, различные идеальные образы рекламы, маркетинга, которым напихин телевизор, где э, нужно быть стройным, обязательно успешным. Это все станет э, нашим опытом. Все это как в миксере, собьется в нашей психике и станет нашим, мы потом не отличим, где наше, где чужое, это все будет нашим. И как вы понимаете, это все очень плохо. Ну вот так действительно плохо и все страшно, но единственное, что здесь хорошее, мы помним, что самооценка формируется на протяжении всей жизни. Это никогда не конечный результат, и мы ее всегда можем изменить. Дальше я хочу поговорить о том, какие есть методы повышения самооценки. И начну с моего любимого. Это позитивные самоутверждения и аффирмации, как их еще называют. Сейчас их считают вообще самым популярным методом. Сейчас все лечат аффирмациями, предлагают различные тренинги, обязательно себе поставить на экран ноутбука и повторять о том, что ты привлекательный, ты успешен, ты сможешь добиться. Судя по всему, это очень привлекло внимание канадских исследователей, они провели эксперимент. Было две группы студентов. У первой группы студентов была обнаружена низкая самооценка, у второй группы студентов все было в порядке. Эти две группы развели еще на две группы, одна была контрольная, другая экспериментная. Экспериментной группе предложили на протяжении месяца повторять позитивные самоутверждения. Я принимаю себя, я верю в себя, я ощущаю себя уверенно. И э, какого же было удивления, что такой популярный метод э, привел к самым интересным последствиям. У меня для этого есть картинка, вот такая вот, специально делала. Все дело в том, что у студентов, у которых была э, низкая самооценка, самооценка понизилась еще больше. У студентов, у которых была адекватная самооценка, она чуть-чуть возросла. Но я хочу вернуться все-таки к студенту, у которой была низкая самооценка. Как, почему это происходит? Если у вас низкая самооценка, вы так считаете, что вы говно, вы ничего не можете, вы начинаете повторять о том, что вы принимаете себя, что вы успешны, что вы все можете. При этом у вас возникает внутреннее противоречие, естественно, потому что это не соответствует тому, что есть у вас. При этом запускается повторный процесс самооценки, и вы разочаровываетесь в себе еще больше. И в этом случае очень интересно, что позитивные самоутверждения, они так, как медвежья услуга были. Они должны были повысить самооценку, а они ее понизили еще больше. Канадские исследователи все-таки любят своих студентов, и они думали, как же все-таки ну теперь повысить обратно фон студентов, у которых самооценка упала еще ниже, и они... Предложили вот что, они предложили вместо повторения постоянно позитивных самоутверждений сформулировать правильно свои негативные переживания. Как это? Это осознавание своих негативных чувств. Когда я говорю осознавание, я имею в виду замечание. Ну, осознавание это какое-то такое... Слово как будто связано с чем-то, с дзеном каким-то, но в целом осознавание это просто замечание. Когда с вами что-то случилось нехорошее, просто достаточно заметить там, о, там я разочарован, ну и все. Не нужно ставить себе на заставку фразу я разочарован или мне больно, не нужно это повторять, ходить целыми днями, нет. Просто достаточно понимать, что сейчас с тобой происходит. Это поможет... Не тратить энергию свою впустую, а правильно воспринимать свои чувства. Дальше я хочу рассказать о том, что признание своих ошибок и недостатков полезно для психического здоровья. Был проведен эксперимент, в нем участвовали 3000 студентов из США и Гонконга. И результаты были интересными. У студентов, которые могли объективно оценивать свои как победы, так и неудачи, было стойкое эмоциональное состояние. Те же студенты, которые старались так, знаете, преувеличить, как-то оправдать свои поражения, у них наблюдалось понижение эмоционального состояния, и они были больше склонны к депрессиям. Почему это происходит? Дело в том, что когда у нас случается неудача, это, естественно, плохо, мы все это понимаем, у нас есть два варианта. Первый вариант, у нас есть сети начать оправдываться, что я не сдал экзамен, это все потому, что меня друзья заставили пить, вот козлы, друзья, это все они, за них я не сдал экзамен. Или я не сдал экзамен, потому что мне попался сложный билет. Вот если бы мне билет попался, как у моего соседа, я бы его сдал. Ты начинаешь оправдываться, ты теряешь энергию. Если ты вместо этого начнешь объективно думать, что ты можешь сделать лучше, потратишь это же время, эту же энергию на то, чтобы подумать, что теперь сделать так, чтобы экзамен сдать. Это приведет к результату. Люди, которые зациклены на своих неудачах, обречены постоянно испытывать неудачи. Следующее, и очень важно, что вообще, э, очень важным я считаю, это я говорила, что в формировании самооценки э, есть такой важный момент. Это то, э, моя самооценка зависит от того, что я думаю, что обо мне думают другие. Если я скажу это иначе, чтобы было понятно, насколько это абсурдно. Получается, э, есть моя фантазия о том, что думают обо мне другие люди. По-другому никак. Именно это фантазия, у людей, у которых занижена самооценка, эта фантазия реально злая, потому что они думают, что другие люди думают, о что них что-то плохое, и это не дает вообще вырваться из круга замкнутого. Единственное, что вообще в этом можно сделать, это задавать прямые вопросы. Вот, например, такой жизненный пример. Я хотела выступить на лекции, у меня была статья, я так посидела, подумала, думаю, как это она, ну, не очень, ну, такая, так себе. У меня было два варианта. Первый вариант сидеть с этой не очень статьей дома и думать, что моя статья не очень, и думать, что я когда-нибудь соберусь и напишу что-то подходящее для лектория, либо показать эту статью администратору и спросить, как вам статья, задать прямой вопрос. Тут есть важный момент, когда мы задаем вопросы, мы рискуем, но при этом у нас появляется шанс узнать правду. Потому что правда, ну, так оказывается, всегда то лучше и позитивнее, нежели наши фантазии. Особенно у тех фантазий, у которых низкая самооценка. С риском тут все очень интересно. Все дело в том, что у людей, у которых низкая самооценка, они боятся пойти на риск, но ну, для них это связано с понижением еще большей самооценки. Либо они ставят очень большие перед собой цели, естественно, проваливают их, потому что они не способны это сделать, вернее, верят в то, что они не способны это сделать, и у них самооценка понижается еще. Для успеха нужно оптимальное количество смелости и риска. Ученые советуют, если у вас низкая самооценка, если вы недостаточно уверены в себе, ставить цели, которые вы точно сможете достичь, маленькие. Если у вас есть большая цель как то разбейте ее на маленькие, и тогда вы, получая победы, маленькие победы, у вас формируется более устойчивая самооценка, и вы сможете повысить свой уровень притязания, ну, в общем, повысить уровень своей цели. И именно это поможет вам повысить и уровень своей самооценки на самом деле это все что я хотела сказать я срезюмирую о том что действительно важно это то что самооценка это не навсегда она совершенно не навсегда она меняется каждый день каждую минуту в разных обстоятельствах она нужна для эффективной деятельности больше думайте. Не о том, чтобы использовать позитивные самоутверждения, а используйте осознавание своих негативных чувств, признавайте свои ошибки, объективно смотрите на результаты своей деятельности и, конечно же, рискуйте задавать вопросы. Спасибо. Спасибо. Ну, ну за зад задать мне какой-нибудь вопрос. Никакого столкновения с реальностью. Ну, да вы так хорошо все рассказали. Сначала были вопросы, а потом вы сами на них дали ответить. Ну, лично ко мне. Спасибо. Ну что, серьезно мне никто не задаст вопросы? Ну кто эти помнит? хорошо, вопрос такой. Вы сказали, самооценка может меняться в каких-то обстоятельствах. Да. Это нормально? Да, абсолютно. К этому не надо никак... Ну, то есть, э, здесь вот э, одно окружение людей, ты нормально в него вписываешься, и вдруг тебя ставят в другое. Да. Самооценка может упасть. Может, а может подняться. А может подняться. Это нормально? Это абсолютно нормально. Да. Ваш... Получается, когда вам говорят, что у вас низкая самооценка, это неправда, потому что у вас не может быть Постоянно одинаково низкая самооценка. В каких-то моментах она может быть ниже, выше. Зависит от обстоятельств, где вы находитесь, что вы говорите, что вы делаете. Просто может быть ты не вписался в тот коллектив, да? Может быть и не вписался. Может это коллектив не вписался ну, в, да. в, в, твою, в твою самооценку. Смотрите, знаете, как вариант. Чтобы комфортно себя чувствовать, нужно менять коллектив. Чтобы все зависит от комфортности. Если... Понимаете, самооценка, она важна для эффективной деятельности. Если вам комфортно то, что вы делаете, значит, все в порядке. Ну, есть действительно люди, которые там очень умные, и ты попадаешь в их общество и думаешь, «Боже мой, да я что-то действительно не понимаю». Но если твоя деятельность вне этого круга, все с ней в порядке, если вы чувствуете себя удовлетворенным в жизни, ну, тогда не нужно начинать открывать, читать книги, талмуды по, там, по медицине, чтобы что-то понимать. Такой Ну, допустим, нормальная самооценка, попадаешь в этот круг за умных таких. И понимаешь, что они очень умные. Но хочется вписаться как-то туда, то есть ненадолго, а может произвести впечатление, какой-то тупой вопрос или движение и делать умный вид. Ну да, тут знаете, тут, вы знаете, что молчание это же вообще золото, всегда можно молчать и делать умный вид, и вы, да. и вы вполне впишитесь а, в эту обстановку, либо же почитать какую-нибудь литературу и с каким-то знанием делом, опять же, вы впишетесь в обстановку. Главное, не сосредотачиваться на том, что вы э, не вписываетесь. Не зацикливаться на этом варианте, что вот все плохо, я не вписался. Нет, а подумать, что я могу сделать, чтобы мне было комфортно в этом обстановке. Но кому э, тут уже такой выбор, у кого, кому что подходит больше. Ну, я бы молчала, знаете, если там мы с Нобелевскими кремиатом там общаетесь ну я бы так сидел да как интересно что означает что люди на я например на теле они скажут вот я самый классный вот я не класснейший это же я так сделаю. что означает что у него низкая молодцы или сколько он заработал свои фразы и намагается самостоятельно но знаете, я не знаю вашего друга. Может, он действительно классный. Ну, я просто не знаю. Может, он, если он действительно классный, ну, может, просто он понимает реально, что он классный. И он такой, ну, не стесняется. Сейчас принято не стесняться. Но вы действительно правы. Он, с одной стороны, тому, что у него быть завышенная самооценка. А, а может быть занижена, и он пытается так себя реализовать в обществе, как бы, со мной все хорошо, становится. вот, он мне знаете, на позитиве, мне нужно сейчас быть модно быть на позитиве, и он такой, со мной классно, я суперский, смотрите, как я умею, я смог пожарить котлеты, молодец я, как-то так. Да. Я к эксперименту 39 го года, Да. Проводились ли подобные эксперименты и был ли эффект от унижения такой, что у людей повышалась амазия? Mm -hmm. если, вот, просто, ну, я, мероприятия... я просто перерабатываю ваш вопрос. Получается, если я правильно поняла, вам, вы спрашиваете, проводились ли подобные эксперименты еще такие да. же. Если На самом да, деле да, нет, потому что это был чудовищный эксперимент, его 30 лет хранили в тайне от всех. Потому что, ну, вы представляете, какой вред этот эксперимент нанес детям. Потом у Айовы пришлось выплатить компенсацию всей этой группе, потому что они, ну, их были жизни поломаны. И больше этот эксперимент не проводился. И я на самом деле не знаю, может ли унижение а, привести к повышению самооценки. Ну, Это такое я не могу на это сказать, потому что я не проводила таких исследований, и я не встречала. А я могу сказать о своих фантазиях по этому поводу, но это не будет научно обосновано как-то. Вот как-то так. Я просто считаю, что унижение не может привести к повышению самооценки. Это лично мое мнение. Да. Получается, что в легкой форме, если родители над своими детьми вот так вот, в легкой форме уничтожаются, их, э, говорят, ты плохой, ты не умеешь ничего, это конечном итоге может привести к понижению самооценки вообще то есть ну это и приводит к понижению самооценки а еще такое важное забыла сказать пока мне рассказывала это не значит что нужно звонить своим родителям и говоришь какие они галимые и как и что во всем они виноваты ну это очень на самом деле важный момент что, чтобы вообще что-либо изменить Нужно перестать ныть и взять ответственность за свою жизнь. Да, самооценку вы можете менять, но вы сможете менять только тогда, когда вы взяли ответственность за свою жизнь и перестали винить во всем остальных, что вот какие они, ай-яй-яй, негодяи, взяли, так говорили. чтобы мне потом родители ваши не нашли меня. Не сильно бы мне хотелось этого. Да. А вот, знаете какую-то статистику, насколько распространена вообще низкая самооценка, Можно по возрастным группам, возможно, по гендерным группам, возможно, по э, популяционной, по национальной группе? Интересно, что я по гендерной читала статистику, а раньше было, что считалось, что у женщин более занижена самооценка, чем у мужчин, но я буквально на днях нашла эксперимент было исследование проводились в россии украине беларуси казахстане и за последние десятилетия поменялась ситуация у мужчин сейчас более низкая самооценка на нашем регионе они жили у женщин ну, а масштабная не смотрела это как-то не вписывалось в мою лекцию мне так пришлось много всего пересмотреть но это интересно я посмотрю это сильно интересный вопрос да. А как поднять самооценку кому-то? Никак. Вы Нет. не можете поднять другому а если, человеку. Вы можете их хвалить. А если не помогают? Понимаете, в чем дело? Как вы поняли, самооценка это сложный психический феномен. Все, что вы можете все, что вы можете сделать, это относиться к детям. Первое, уважительно что вообще очень важно для самооценки личности. второго вы можете относиться к детям с любовью. Вы можете их принимать. В, психиатри... в психотерапии, когда приходят клиенты, и их самооценка, естественно, потом повышается, все начинается с принятия. Принятия вот это достаточно. Но вы проблема, когда вы работаете с детьми в том, что они всегда возвращаются к взрослым, к своим родителям. И вы никак не можете на это повлиять. Все, что вы можете, это уважать их и принимать такими, какими они есть. Да. Ну, вот еще раз возвращаюсь к тому, что один человек в разных компаниях или коллективах чувствует себя по-разному. Ну, допустим, ну, есть средний человек, он понимает, что он не самый крутой, ну не самый простой uh -huh. какой-то. И у него есть друзья, с которыми он чувствует, что... Ну да, я тут типа вот, лучше всего, я лучше них, они вот такие не очень. И в принципе, как бы, это для его состояния внутреннего это хорошо, ему комфортно, и он думает, ну, я хороший человек, я, наверное, круче других, потому что я могу. Но, с другой стороны, это ну, не ведет к никакому развитию этого человека, никаким его более лучшим и новым достижением, собственно, он стоит на одном уровне, и возможно, даже когда-нибудь еще больше скатится вниз. А если ты попадаешь в коллектив, который действительно люди умнее, интереснее тебя или с более высокими какими-то достижениями то, собственно, да, ты чувствуешь себя там каким-то самым отстойным, но, с другой стороны, если правильно направить свои мысли, то ну, ты больше будешь развиваться, и со временем станешь таким, как и они эти люди. Ну, то есть есть смысл, наверное, все-таки как бы, попадать в эти компании чаще, там, где тебе некомфортно, ну, так, чтобы не скатиться, а потом со временем куда-то вообще далеко вниз. С одной стороны, да, естественно. Сейчас очень популярна тема выходить из зоны комфорта. Ну, да. Я считаю, что из зоны комфорта выходить тогда хорошо, когда у вас есть зона комфорта. Тогда да, почему бы нет. Ну, самооценка влияет на развитие личности. Естественно, прекрасно, если вы попадаете куда-то, и у вас есть Стремление развиваться, это чудесно, почему бы и нет? Все зависит от каждого человека отдельно, насколько вам комфортно. Если вам это нравится, пожалуйста, не нравится, ну значит вам это не нравится, не подходит. Не надо обязательно, чтобы все должны куда-то стремиться. Каждый человек имеет право деградировать, это его личное право, ну, дано ему эволюция. Почему бы и нет? ну мы говорим сейчас в основном про самооценке. мы говорим про какие-то <свят> интеллектуальные взгляды люди, в том, когда я чувствую себя хорошо, в У меня вопрос, например, про должность. У меня нормальная самооценка себя, как человек, которая интеллектуально развивается, которая хорошо учится в школе, которая хорошо работает, и так далее. Но у меня есть проблемы с самооцинкой своей <свят> должности. Например, у меня кривые нормы. С этим я буду делать ничего не могу. Как мне подпишись? повысить, повысить, мягко, как бы свой самооценку, або у меня еще там что, например, такого я не рода, Слава богу, я, я часто не стану у меня не с кем я хочу будто работать, то я не могу работать, то ли только через то, что у меня нет связи, так, тобто, як мне поднять свою самооценку, подборы мне не допоможуть. Все дело в том, что это ещё очень не только ваши самооценки касаются, тут еще касается того, почему-то э, то, что у вас маленький э, рост, не, э, нельзя работать на телевидении. Это вообще какая-то дискриминация, как что по мне. Это, это, да это, нет, это понимаете, это чуть-чуть другое, потому что э, есть определенные, наверное, там правила. Не на тулы, бачки не присваивать можно, там присвою, а на тулы, бачки не можно прис, не да? Не можно стоять на таком настроении, если рост такой куманый. Рост молодуты вет, меньше шестьдесят пять, это не, это минимум. Это правило. понимаете, тут я просто это. Это это Все дело в том, что это правило. Вы можете поднять вам самооценку тем, что вы просто примете, что у вас такой рост. Ну, например, так что нормальное кривино? Как у меня Слава Богу, сейчас классическая хирургия творит чудеса, да и просто фитнес тоже творит чудеса, но если, например, у вас какие-то действительно физиологические проблемы, вы просто можете их принять. Принятие себя, естественно, нормализует вашу самооценку, потому что есть некоторые моменты, который вы ничего не можете сделать и остается только просто принять это и у вас тогда не будет проблемы с тем что вы низкого роста или у вас кривые ноги ну ок ну бывает не подоб... не а знаете не... а мужчины а такие просто... интересные существа я вам скажу одному не нравится другому нравится, вот надо его, найти вот то, тот момент кому понравится ну потому что по-другому никак. Ну или, конечно, всю жизнь жить с тем, что, ой, блин, у меня кривые ноги. Я не выйти по этому поводу замуж, Itu не пейска. ходить никуда. И знаете, <говор> мы можем проверить. <говор> мы можем проверить прямо сейчас. Вот видите, это тот вопрос, когда я говорю, что ä, надо задавать вопросы. Это ваше представление о том, что может понравиться мужчинам. Но сколько, у скольких вы мужчин это спросили? Сколько мужчин вам дал ответ, что они, например, не хотят с вами сексуальной связи из-за ваших кривых ног? Нет, ну но сколько, сколько, например, я уже в доме есть педницы, Мы, хочется... мы... мы прям, смотрите, сколько мужчин дали, мы прямо сейчас можем провести эксперимент. <говор> я не заметил лично. <рив> ну, пока я хожу в долгой степени, никто не будет знать, что у меня да? Да. И, и все другие люди. И, и, и если у меня вся решта нормальная, у человека я могу вызвать сексуальное желание. Знаете, я очень... Речники... Я сегодня... <говор> <говор> <говор> Удивительнее всего, что вот эти наши заморочки, это чисто такая женская штука, небритые ноги, э, не накрашенные, у нас грязная голова, из-за которой мы не выходим на улицу, это вообще колышет только нас. Это вообще мужиков вообще не колышет. Ну вообще, их вообще-то не волнуют. Кривые ноги, маленькая грудь. Это вообще касается, ну, это такая бабская тема. А знаете, вот я... Ну если так будете говорить, то как будто мужики вот... Все равно на кого это... Нет, я говорю, что мужчины значительно глубже, нежели то, о чем говорят сейчас СМИ и пишут газеты и журналы. Процесс жизненного оценка ниже, поэтому... как вариант. Все это вот это можно. Можно я добавлю? У нас вот вопрос, да, и, наверное, да, мы это... будем прикрыть. Да, последний, нам нужен перерыв. Да. Я думаю, вы можете перерыв. Да. да, вы можете. У меня, скорее всего, вопрос-просьба. Скажите, пожалуйста, полезные советы лекторам, которые вы можете дать для того, чтобы подготавливать свои лекции на 15 на 4. Как выступать? Как быть уверенным в то, что ты говоришь классно? Откуда я знаю? Готовить. Отличный ответ. Чего вы взяли еще? Что-то потом разбираетесь. Будет перерыв, и я вам отвечу, да, да, да, чтобы да, да, да. мы не задерживали всех. Спасибо вам большое. Спасибо.